Господа, всем привет, с вами снова Макс Репьев, и сегодня у нас прошло собрание. Сегодня понедельник, вы, конечно, этот видос, наверное, смотрите совсем не в понедельник, потому что они выходят чуть позже. Из хороших новостей, на сегодняшний день можно во многих стройках в Сочи, именно фз купить квартиры без первоначального взноса в ипотеку. Это, на самом деле, долгожданное событие, которое люди уже давно ждут. И можно в это заинвестировать. На самом деле есть интересные стройки, в которые можно инвестировать в длительную. Например, как фрукты. Потому что во фруктах будет цена расти дальше, но нельзя будет заинвестировать в короткую. Когда Сириус расстроится, тогда цена там будет подниматься. Но на это нужно потратить какое-то время. Но ну, а в короткую тоже можно инвестировать. У нас целая подборка есть, потому что недавно был клиент, был кейс, полгода хочется вложить, выложить. Ну и по факту мы понимаем, что это подходят только варианты, которые сейчас можно продавать уже дороже. Следовательно, если несколько предложений на миллион-полтора дешевле рынка. То есть мы хоть сейчас покупаем и продаем. На самом деле у нас у каждого человека здесь есть какие-то разные варианты. Вот, например, Рома сидит. ЖК Фрукты 10500, сейчас можно зайти. Это привлекательный вариант. И ЖК Адвард, по разрешению Альфа Групп 6 950. Это маленькая, 28 метров. А следующая цена там 7 миллионов, по-моему. Ну, короче, то есть ее можно купить. Опять же, это не продать-то прям завтра же, а можно продать именно там, но ну, через полгода, год как-то так. Человек еще сидит, который что-то усердно пишет. Подборочкой. Что интересное есть инвестиционно? В Поляне новые апартаменты пятьсот ремонтом тоже В центре Финанский. поляны, не да. в засыпке. прям в центре поляны. У нас Андрюха, кстати, обещал заполнить на сайте информацию по поляне, поэтому, господа, вы когда этот видос уже увидите, вся информация уже будет занесена. А, Надя говорит, что если, опять же, к выходу этого видоса а, дом не продадут на Леселидзе, то он очень крутой, потому что 35 миллионов. Стройки стоят, да. техникой, а, да. а рядом дома, коробки по 40 миллионов. Без ремонта, без, без всего, ремонт, а там ремонт а крутой. Черновые. Да. Ну, то есть, 10 миллионов точно будет. Короче, по этому дому в инстаграме была прям огромная реакция. Мне прям писали люди, что типа, блин, нифига, в Сочи остались цены. Ну и у нас последний красавчик остался. Чего интересного? Ты как всегда с комплимента заходишь, да? Ну, а как еще так? У нас интересное предложение в альбийском квартале от 11 миллионов стройки, от 12 в данных корпусах. А, да, да. В Острове Мечты есть несколько а предложений не в парке горького В Острове Мечты от 14 миллионов. В горького ну, в принципе, также. Ну, то если уж так выбирать, то тогда получается лучше взять Ольпийский квартал, чем Остров Мечты. <связь> <связь> Потому что класс совершенно разный. Ну, да, и сильно лучше, да. а цена еще и дешевле. Да. Поэтому, господа, на сайте все это сейчас заполняется. Вот вам огромная ссылочка. Переходите, смотрите. Ну и, ребята, вот... сайте есть горячее предложение, забыл сказать. Так. Адлер, курортный городок, до моря 700 метров, 33 метра, евро-двушка. С ремонтом, с мебелью, с техникой, 8200 аналогичные предложения вот 9,5 с половиной на статус квартиры, проходит ипотеки. Да. Я думаю, что к моменту выхода этого видоса у нас уже появится ссылка на сайт со срочными предложениями. Просто сейчас как раз это реализуют, и там будет прям отдельная такая вот штука, на нее можно будет нажать, может быть уже, можно, вы проверьте. И высветится вам срочное предложение, которое дешевле рынка, которое действительно интересно покупать. По коммерции. В коммерции тоже есть новость про коммерческое помещение, где столовая у нас на Новайгенской. Удалось скинуть значительную цену на 10 миллионов. Цена была до этого 68, сейчас 58. И также скоро для вас снимем коммерческое помещение на морском переулке. Целый торговый центр. 3,5 квадратных метров. Я думаю, это будет хитов. Там цена за квадрат 175 получается Прям где Александрийский маяк Ну то есть где хаят, вот это все То есть Туда можно запустить ресторан, какое-то офисное здание сделать Ну место реально Я сейчас поеду во фрукты, мне надо будет замерить свою квартиру Мы там двигаемся в плане ремонтов И делаем концепт Делаем на примере моей квартиры, поэтому а, будет интересно. А перед этим мы еще зайдем в Альпийский квартал. Вы помните, да, что там у нас квартира есть на ремонте. Посмотрим, как там движуха и что вообще изменилось. Мы с вами приехали в Альпийский квартал и теперь приходит осознание, что все-таки парковка здесь нужна. Это единственное место, где мы смогли встать. То есть там машины так-так-так стоят. Нам вообще в третий корпус, но тем не менее, вот видите, встали только сюда. Дальше будет хуже, а парковка на сегодняшний день уже стоит 3 миллиона рублей. Раньше ее можно было купить за миллион, никто не покупал. Потом за полтора, потом за два, два с половиной, теперь три. Но если среди вас есть интересанты, которые хотят также купить парковку, как и я, то мы с вами можем вместе скооперироваться и выбить скидку. Поэтому если есть желающие, господа... Позвоните и давайте согласуем условия. Все разговоры с Альпика я беру на себя, господа. Пришли в третий корпус. Сейчас посмотрим, что там сделали с квартиры, как она выглядит. Так, господа, мы видим с вами готовую плитку. Выглядит все симпатично. И стены покрасили. Персиковый такой цвет. Но это пока на первый раз. То есть в дальнейшем будет лучше. Ну и тут еще появятся элементы декора, картины, цветки, еще что-нибудь. Но плитка выглядит хорошо. Напишите вы в комментариях вообще, как вам. То есть это та самая квартира, вы помните, да, на которой разрабатывался дизайн-проект, но теперь она выглядит совершенно иначе, потому что цели делать тот самый дизайн-проект не было. Поэтому было принято решение сделать вот так, просто, эстетично, хорошо, красиво. Под эту историю как раз таки сейчас мы и разрабатываем весь проект, чтобы в дальнейшем вот этих вот моментов не возникало. После этого мы едем во фрукты, разрабатываем планировку на моей квартире, и оттуда будет отталкиваться вся общая концепция. И мы хотим как раз таки избавить людей от неправильных решений, от несоответствия цветов, от геморроя при выборе тех или иных материалов. То есть будет круто, я думаю. Но должно получиться, поэтому, господа, двигаем во фрукты и там посмотрим. Здесь, кстати, господа, дома стояли раньше, как вы помните, здесь было два, по-моему, частных дома Я так понимаю, Альпика сейчас разрешила вопрос, здесь будет парковка перед девятым корпусом и заезд в Туапсинской Наверное. Очень крутое решение, Наверное, нет даже. парковка обычная будет Альпийский квартал, пушка просто будет, работы ведутся сейчас везде, все активно делают Вот здесь у нас квартира ожидает ремонт. вот здесь в седьмом корпусе Моя квартира ожидает ремонта еще мы на самом деле бы и раньше заморочились бы с темой ремонта, но тогда не было понимания, как мы можем сделать хорошо. А оно на самом деле и сейчас-то еще не до конца пришло. То есть есть понимание, как мы можем сделать, но сможем ли мы до конца дать, как мы планируем, вот сейчас мы с этим и разбираемся. Поэтому у нас есть несколько тестовых квартир, на которых мы сейчас отрабатываем эту концепцию. Потому что, напомни, наверное, здесь сейчас появятся фотографии, как должна была выглядеть та квартира и это и как она выглядит сейчас она, да, да, да, она разбилась то есть у нас есть понимание как мы хотим а сейчас мы пробуем это сделать в реале мы можем взять вашу квартиру на ремонт мы можем с вами пообщаться на эту тему а там уже дальше выработаем взаимодействие то есть руки но ну, вроде не из задницы растут ну первая задача делать хорошо да, это ключевой момент. Делать так, чтобы кайфовали всех. Чтобы самим было не стыдно, чтобы гарантия была, чтобы цены были не конские, чтобы все было хорошо. Но единственное, что в Сочи, конечно, цены, они сильно отличаются от российских. И в Екатеринбурге, например, ремонт стоит 5000 за квадрат. У нас, к сожалению, это стоит 12. И дешевле невозможно практически этого сделать. Так что, господа, не пытайтесь сравнить цены, они сильно отличаются. Ребята, вы просто посмотрите, насколько потрясающее море. Оно, безусловно, сливается с горизонтом, но оно такое гладкое, что вообще... Блин, даже не видно этого перехода. это вот, редкость. Да, даже глазу не видно этого перехода. Вот, смотрите. Еле-еле вообще. Очень круто, конечно. Вообще, погода потрясающая. 22 градуса на улице. Погода просто огонь. И море огонь. И настроение, самое главное, тоже огонь приехал наконец-то диван, господа ПЭК, ПЭК впервые привез мне вообще что-либо за последние два года, если вы вдруг следили за моим инстаграмом личным, иногда я указывал информацию про ПЭК здесь тоже, короче три раза я у них заказывал, три раза они просирали мой заказ и вот Совершилось, диван приехал в офис И поэтому мы едем на тачке его собирать Мы встретили нужных нам людей Вы знаете этого человека И фрукты здесь поставили новый макет По-моему, третий макет вообще за всю уже историю Они их постоянно дополняют, допиливают, что-то делают Он, кстати, самый полный по инфраструктуре Как вообще все это будет выглядеть Мы находимся сейчас вот здесь С этой же стороны моря и вот эта вот часть будет сдаваться первая. Примерно в конце года ребята, как бы говорят, дадим ключи. Может быть, в начале следующего. Ну, просто посмотрите детализацию всех спортивных площадок. А есть, кстати, зоны выгула собак и тренировки. Одна вот здесь, вторая здесь. Огромное количество парковок. Огромное количество разных площадок под разные задачи. Баскетбол, что-то типа, может, скейт-парк. Я не знаю, что такое. Теннисные корт, Один, два футбольная площадка короче фрукты максимально решили наполнить историю жизни в самом комплексе так чтобы здесь вообще было все то есть даже если мы зайдем в тот же имеретинский например там не будет такого активности но здесь вот за исключением нет бассейнов парковок очень много думаю что машину можно будет куда поставить без всяких проблем и что взрослым что детям можно будет везде чем-нибудь себя занять вот. Конечно, макет выглядит так круто, что, типа, очень много зелени, хотя, по факту, тут вообще стоят дома. Но макеты всегда так создаются, чтобы, типа, выделить комплекс и сделать вокруг него вот такую вот, типа, инфраструктуру. В принципе, если э, заинтересуют вас фрукты, а я думаю, что сейчас они, на самом деле, много кого начинают снова интересовать, потому что здесь можно без первоначалки купить квартиру, и это все-таки Сириус. Сириус на сегодняшний день самый перспективный район, наверное, даже во всей России и цена здесь будет расти. И фрукты начинаются на сегодняшний день от 310. Мы сейчас составим предложение человеку, отправим ему также по WhatsApp, в принципе, мы это уже неоднократно делали, и нужно померить квартиру мою. Обратите внимание, здесь уже завершены все строительно-монтажные работы. У меня единственная просьба, пожалуйста, внимательно смотрим продажи. Все-таки это строить. Пойдем. Если вдруг вообще кто первый раз смотрит этот канал, то мы находимся во фруктах. Фрукты находятся в Сириусе, вот оно море. Ты, кстати, спрашивал, как далеко идти. Вот, получается, ты вот отсюда идешь и вот так вот сюда. Пешком сейчас в обходы всего идти 25 минут, но потом, когда это все уже закончится, то идти можно будет примерно там в районе 20 минут. За асфальтированные площадки, уже установлено освещение. Кстати, такое же, как мы сегодня видели на альпийском квартале. Да? Ну да, они тоже такие же поставили туда. Вы, наверное, в одном месте закупаетесь все. Да, да. Будет 4 вида освещения. Вот такие круглые столбы. Вот мы видим с вами прожекторы, где один, день на некоторых столбах будет два. Здесь такой момент, у нас э, гормон сна, мелатонин, вырабатывается при полной темноте. Поэтому э, здесь на фруктах именно концепция, что светить будет туда, куда нужно, без окон, чтобы человек мог спокойно отдыхать. Ты Попробуйте. что, вторую квартиру купил? Да. Красавчик, под объединение. Да. Все, поздравляю тебя. Спасибо большое. У него будет большая квартира здесь. Ну как большая, 86 килограмм. Ну это как бы по сочинским меркам, считай просто, ты олигарх. У вот. меня теперь двое детей, поэтому, конечно, мне теперь надо расширяться. Так, а мы идем сюда. У меня вообще в яблочном куплено. На шестой этаж мы идем. В принципе, уже тысячу раз рассказывал, что этом собираюсь сделать. Квартира куплена под сдачу. Но, возможно, я и сам в ней потусуюсь какое-то время. Кстати, обратите внимание, господа, у нас произошел торжественный пуск электричества. То есть, вот желтое мы будем убирать. Это старое ржад достались нам. А вот эти серые поставили мы. И на них уже есть логотип Россети, на нас их применили, и сейчас весь свет уже идет городской. Сделали одностороннее движение, движение по комплексу автомобилей, где отдел продаж, до дороги, за этими домами, будут парковки. Вот здесь машины ездить не будут. То есть, а -а -а, ездят, Разгрузки? Да, подъезду. Вот у тебя, видишь, вот да. дорожка? Есть. Mm -hmm. Здесь есть возможность подъехать, а здесь подъездов нет. Здесь в вот, первой очереди самый большой двор, и вот здесь будет как раз-таки сделано благоустройство. Мы поставим образующий навес, пергола так называемый. В Сочи все прячемся от солнышка, поэтому под ними будут установлены зоны отдыха. Естественно, детские спортивные площадки. Прямо перед Гранатовым у нас вот такой вот прямоугольник. Это площадка для, для пляжного футбола с песчаным покрытием. За ним Просто общественный огород, вообще это место комьюнити сад, современное, модное, где люди, которые любят поковыряться с землей, могут, э, допустим, высаживать свои цветочки. Ну и дальше уже парковочные места. А вот это вот знаете, что за труба такая же? Угадайте. Кабель силовой? Нет, это автополив. Здесь не будет э, садовника со шлангом, и мы не будем спотыкаться от него. Здесь озеленение будет автоматически поливаться. Все отлично. Вот давно я на самом деле не приходил на фрукты, тут столько новой информации узнал. Короче, господа, вы все на самом деле знаете, что мы фрукты не продавали примерно с год. Когда, на мой взгляд, они начали борщить с ценой, мы сказали, ребята, вот вы когда будете поадекватнее, вот тогда мы и вяжемся снова. И сейчас я искренне считаю, что фрукты за это качество, за то, что они здесь дают, за перспективы Сириуса, адекватные абсолютно по цене. Я искренне считаю, что здесь может вырасти цена в течение двух лет следующих, когда будет инфраструктура уже достроена. И поэтому мы здесь. Люди обращаются, мы сюда приехали, мы сами вновь верим в ценообразование. Еще такой важный момент, Создана управляющая компания, юрлицо уже зарегистрировано, называется компания ООО Сервис. Это наше дочернее предприятие, наша управляющая компания. Люди уже здесь каждый день, они э, смотрят, как это все вливается, потому что им этим всем управлять в дальнейшем. Куплено приложение, сейчас мы его тестируем. Удобное очень приложение для жильцов. То есть там будет весь спектр сервисных услуг. по Не только вызвать сантехнику, перекрыть воду. Мы здесь на, продумали такой момент, как шаттл для э, жильцов, кто ездит на море. Чтобы, это круто очень. Да, да. шаттл здесь многие люди купили за Сириуса квартиры. Э, их дети будут учиться в лицее Сириус. Школьный автобус. Проводили мозговой штурм. Например, вот что будет интересно э, не незамужним девушкам здесь. Ну, например, э, там, я не знаю, забрать в химчистку что-то, да, убраться. Э, может быть, собаку выгулить. То же самое, что будет интересно неженатым мужчинам здесь. Например, такое, как повар, да, э, уборка естественно лондоре химчистка и так далее вот настолько все вот прям ну, скрупулезно подходим к этому вопросу будет комфортно очень вы все говорите что фрукты это жуткий эконом и так далее и тому подобное за счет вот этого наполнения ребята реально вывозят свою концепцию и вот когда это все заработает то вот о таком экономе как вы говорите будете мечтать каждый житель в стране вот, господа мой священный граиль 38,9 квадратных метров, за которые я исправно плачу ипотеку. Вот, собственно, она. Мы сейчас ее померим. Я в принципе уже рассказывал, что я хочу вот здесь вот сделать маленькую кухню, сдвижную перегородку, стену унести и застеклить балкон, а здесь сделать еще одну спальню. То есть, я по-моему покупал, это была то ли последняя планировка в наличии именно такого формата, потому что она угловая, именно поэтому я ее и брал. И предпоследняя. Причем я за нее боролся, потому что человек там кто-то забронировал, потом разбронировал, и, в общем, я ее и забрал. Очень кайфовала тренировка, мне она очень нравится. И, и просто здесь просто уже наконец-то сделали остекление, по ограждение балкона, и здесь тоже чуть-чуть море видно. Видно, как парковки сейчас делают, здесь что-то трактор ковыряется. Короче, господа, фрукты будут действительно крутыми. И вот, видите, краны стоят, а здесь будет концертный зал. Вообще, на самом деле, весь сериус сейчас, как вы видите, активно застраивает. Я вам это все видео покажу. Может быть, даже и сегодня еще покажу. Но я еще ни разу не пожалел, что купил фрукты. Во-первых, покупала я квартиру, конечно, она стоила дешевле. Сейчас она стоит 15. И получается, что я ну, примерно в 4 раза поднялся, цену. с 3,5, если быть точным. Но покупал я ее не для инвестирования. Мне она реально нравится. Меня ни капли не смущают вот эти фасады. Я смотрю в инфраструктуру, в расположение. И всегда всем клиентам говорю, что самое главное в Сочи – это расположение, господа. Вот. Сейчас мы ее быстренько померим, отправим это все дизайнерам. И на основе того, что мы здесь намерим, того, что мы разработаем, будет складываться наша дальнейшая история в плане предложения о наших ремонтов. Я думаю, что все удастся. Видите, да, что здесь уже выделили санузел, закрыли э, стояки коммуникаций. И как бы выглядит все прям... Хорошо. Двойной гипсокартон. И, конечно, это все можно будет посносить, поубирать, но, тем не менее, они должны были это все сделать. Они это сделали. Здесь должна быть кухня, но я думаю, что здесь сделаю спальню. Настя будущий дизайнер, если вы не в курсе, поэтому она сейчас активно помогает Олегу в замерке всего и вся вообще. И мы видим уже, что здесь появилась стяжка. А можно, кстати, я померю пол высоту? 2,74 это уже со стяжкой. На самом деле неплохой показатель. В альбийском квартале столько же, только без стяжки там было. Сантиметров снизу минимум. Плюс, плюс если на то 5, Короче 2,6 получится в итоге. 2,64-2,65 будет в частях. Вполне себе нормально. Миша нам сказал, что они переделали места общего пользования. Вы, в принципе, наверное, помните, что в прошлом году я много ходил, говорил, что, блин, было бы лучше, было бы лучше. Он сейчас говорит, пойдем, будем удивляться. Давайте я вам покажу наши колясочки. Здесь мама с коляской может оставить коляску, детский велосипед, например, и помыть лапы домашниму животным, чтобы грязь в подъезд не тащили. Дальше мы проходим в подъезд. Вот такие э, зоны ресепшн, скажем так, мы сделали. Это 3D панели, они есть декоративная штукатурка на стенах и вот такого сочетания теплого цвета керамогранита и холодного. Заходите. Да, выглядит, вы выглядит лучше, чем раньше, это точно. Лифтой пол у нас всегда отдельно. Парива, пассажирские грузы, Обратите внимание, даже пол, такие металлические уголки. Не хватает здесь полноценного пол зеркала с логотипом неометрии и фруктов. Вот здесь будет стоять прикольная такая лавочка. И углу, или вот с этой стороны, не помню, сейчас уже Дерево в горшке, в да. А вот так вот будут выглядеть почтовые зоны. Да. И вот основной вход, вот такие почтовые ящики, также нержавейка и ящик для спауна здесь тоже. Вот это я вам и хотел показать. Но выглядит лучше, чем раньше, это точно. В разы причем. Наконец-то наши мольбы были услышаны, господа. Алина говорит, внутри теперь не скажешь, что это фрукты. Олег? Да, мне нравится. Олег просто жуткий перфекционист, поэтому его мнение важно. Это на самом деле дорогого стоит. По поводу ипотеки, которая без первоначального взноса ставка от 8 до 8,5%. Это на самом деле интересная ставка, потому что даже у меня ипотека под 9,8%. А здесь без ПВ 8,5%. То есть по сути выгоднее. Надо на самом деле подать э, заявку на рефинансирование. Возможно, что-то будет интересно. Но у нас, господа, появился хороший ипотечник с которым мы в дальнейшем это все сейчас растим. По макету вам все рассказал, все отлично, замечательно. Но, блин, вот эта инфраструктура, согласитесь, очень большое наполнение всего и вся. Очень круто, что, кстати, здесь не будут парковаться машины, то есть парковки отдельные, там, там, там, ну будет круто. Кажется. Еще, господа, было замечено, что в Сочи появилось очень много Тесл. Во-первых, у нас есть Теслы, которые ездят в Яндекс Яндекс.Такси, а во-вторых, их просто каждый день я вижу этих Tesla штук, наверное, по три, по четыре разных. Model X, Model S, вот, например, черненькая едет. И я начинаю задумываться, что, наверное, все-таки пора бы присмотреться к ней. Вообще, как бы у меня есть, конечно, коварный план. Я хочу слетать в Штаты и купить Теслу там, потому что она будет чуть-чуть дешевле, и привезти ее сюда морем. Сэкономлю я примерно на этом миллиона два, может быть, три. Ну, в зависимости от того, что там э, удастся купить. Просто в Штатах Теслу можно купить относительно новую, которая была куплена там, в лизинг, кто-то, например не тащит по ней платеж а, и ее продают дешевле рынка так как в штатах пушные машины нахер никому не нужны там все построено через лизинг и все вот эти лизинговые тачки которые не продаются в штатах продаются на страны остального мира европа россия украина и так далее и тому подобное поэтому тема интересная не знаю получится ли это сделать в этом году или нет но пока виза открыта я думаю что нужно этим воспользоваться я тут приехал в пэк. Мне надо получить диван, вы знаете. И здесь вот ЖК Гастелло. На самом деле дом с точки зрения линий очень красивый. И он должен и получиться очень красивым. Но в нем есть один момент, который его портит. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, что это? Вы сейчас напишите, и я сразу же вам отвечу, что в нем не так, вы поймете. Это окна. Цвет окон не должен был быть белым. Вот если бы окна были бы серые, дом сразу бы выглядел на 40% дороже. Он красивый, но окна в нем вообще не те. Груз получен, господа, впервые! Вообще в истории ПЭК наконец-то привез, что и обещал. обещал. Доедем до офиса, посмотрим, как он там будет у нас стоять, впишется в интерьер или не очень. Пробуем. Кожаный. Выглядит он вот так. Не самый люкс, конечно, но главное удобно, сидеть можно. Вот здесь еще должен встать стол, телек и все. Пока что как-то так. В офис потихонечку облагоустраивается, товарищи. Я думаю, что на этой нотке мы с вами закончим, потому что вы уже много сегодня что посмотрели. Не забывайте заходить на наш сайт, там действительно много предложений. И вам всем, господа, удачи, хорошего настроения и пока.